года и составила 151 440 избирателей на 1 протяжении. Соответственно, запустимое для нас в отклонение отклонении это плюс-минус 10% либо в особых случаях плюс-минус 20% от указанной численности. Все данные отклонения указания границ территории муниципального образования Санкт-Петербурга приблизительно к указанию границ на карте. Подготовлена описательная часть, которая включает в себя. Коллеги, вопросы? Надежда Градовна. Да, замечательно. А я Лена. Мы говорили, что редакторская правка убрать ноль из даты. Да. Замечательно. Не забыли. Да. Да, есть. еще. <клес> хорошо. Еще, коллеги, замечательно предложение редакторской правки. Нет, да? Тогда, учитывая, что очень хорошо работала рабочая группа, она была. Чтобы я прошу проголосовать, кто «за», кто против, кто воздержался, и оно воздержавшимся состояния. Спасибо. Очередь, Надежда, завтра, мы, уполномочили Надежду главному вставлять схему мандатных избирателей как руководителей а работников на жизнь, надо прошу, Спасибо. Следующий вопрос, в комиссии, Центральная избирательная комиссия, сочетание а, 12-го года, номер 150 МОА, срок 1137-6. Решение по мастерству с избирательной комиссией, номер 16-11, срок будет участковых комиссий. На территории потребностей территории территориальной комиссии номер 12, распоряжение администрации Приморского района, э, дополнительно образованные избирательные участки, три э, избирательных участка в связи с формированием участковой комиссий избирательных участков, проектом, где заплатили эти зачисления, виден, показал участковой комиссии, в избирательной комиссии 12 кандидатов кандидатов, предложен состав участковой комиссии в соответствии с пункт 4, 5, федерального законного законного В связи с письменными заявлениями, нынешний ранее работающих на участковой комиссии 129, 1744 и 1751, выдержит. Из них на основании под пункта А, под пункта 6.4.29 Федерального закона о основном гарантии, проектом предусматривается зачисление шести 6 кабинетов, где срастал участковых избирательных комиссий, подпределительных секретариальными избирательными комиссиями номер 2 и 1. вопросов к Марине Александровне. Вопросов не поступил. Ставлю проект общественного голосования. Кто вопрос? Кто вопрос? Кто вопрос? Принято на Следующего. Да, спасибо. Э, проект постановления Санкт-Петербургской избирательной комиссии разработан в соответствии с пунктом 10, статьи 23 федерального закона, об основных гарантиях, пунктом 25, восстановление центральной избирательной комиссии выше ранее осветленияrepерений в первую очередь резерва. Э, и в связи с решением территориальной избирательной комиссии 2, 7, 12 и 26, о предложении Санкт-Петербургской избирательной комиссии кандидатуры для исключения резерва состава участковой комиссии, учитывая изложенное, проектом для исключения резерва 84 лиц, а именно 44 э, на основании личных заявлений под пункт 25 порядка, 4 человека в связи со смертью и 36 в связи с назначением состава участкового избирательной комиссии. Все да. Да. да. да. Коллеги, если вопросы, можете, как -то... Нет вопросов? Тогда ставлю вопрос на голосование, кто за принятие данного проекта. Кто за принятие данного представления, и проголосовать, кто за? Кто против? Кто выдержался? Принятый биноглас. Мир Владимирович, биноглас? Да, да. Спасибо. Коллеги, я бы хотел вас э, проинформировать о двух обстоятельствах, потому что мы еще плали повестку в сегодняшнего заседания. благодарю вас вариант. в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию только 4 предложения на три предыдущие избирательные комиссии. И процесс тоже начинается не очень быстро. Есть хороший контакт с политическими партиями. Ну и еще один важный вопрос, к которому, которому я привлекаю ваше внимание, он связан с необходимой очень э, точной и долгой работой по подготовке, по крайней мере, 69 правовых актов Санкт-Петербургской избирательной комиссии, необходимых для проведения выборов депутатов законодательного собрания, поскольку после изучения э, закона Санкт-Петербурга по депутатов Мы пришли к выводу, что 69 проводов, а, как нужно, реальность постановления. А на сайте, мы вместе с коллективом подготовили соответствующий перечень документов. Это все документы. И об установлении единой генерации избирательных участков, и об утверждении порядка по составлению списков избирателей. И такой важнейший документ, как календарный план мероприятий подготовки и проверки выборов депутатов, в котором мы с вами работаем. Следующее. Все это по электронной почте. Или кому не сегодня может получить? Посмотрите своим критичным взглядом и на перечень, на название документов, настройки подготовки документов и обозначить свое желание. Желание поработать вместе с аппаратом по подготовке проекта постановления. Договорились? Хорошо? Спасибо. Спасибо, коллеги, за сегодняшнее состояние. До